Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское повествование от святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и продолжение вчерашней проповеди о детях Божьих и детях дьявола. Господь нам говорит в этом Евангелии, «Не о всем мире молю, но только о тех, кого Ты мне послал». За кого же Господь наш Иисус Христос молит Бога Отца о спасении? Он молит о своих учениках. Он Молит о святых апостолах. Он молит о той церкви, которая только что начинается, христианская православная церковь. Только появляется ее основа. И мы взираем на учеников Христа, и мы видим, что это были простые люди. Хотя в то время хватало и различных богословов, была прекрасная греческая философия, было богословие, были очень умные, деятельные люди, писатели, философы. Те люди, которые постигали священное писание, разбирали его, толковали его, были книжники были фарисеи, были садукеи, различные еще секты, толкователи существовали. Но Бог избрал простых рыбаков. Почему Он это сделал? Потому что эти рыбаки были единственные чистые сердцем. Они были праведные. Может быть, они и не так часто читали Священное Писание. Может быть, они и не часто ходили в синагогу, потому что они были заняты трудами добывания хлеба насущного не только для себя, но и кормили весь народ. Но в них была вера, в них была вера в Бога и ожидание Бога. Мы знаем святого апостола Андрея Первозванного, который был учеником святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. И он ожидал Мессию, и когда он узнал от пророка Иоанна о Мессии, то он сразу же пошел за Христом. И другие ученики, а эти апостолы и ученики, Рукоположили епископов, а те рукоположили священников. И именно с тех времен святая православная церковь существует, и так передается через рукоположение из рода в род. От священника как к священнику это преемство от Иисуса Христа. И важно, что благодать Божия. Она преемственная, что наша церковь, несмотря на различные галения, ереси, жестокие времена, она существует. И она будет существовать вечно до второго пришествия Христова. Господь именно просит Бога Отца, чтобы... Он сохранил вот эту первую церковь до скончания века. И он благодарит Бога Отца за то, что он дал Иисусу Христу жизнь вечную, чтобы он эту жизнь вечную также передавал по преемству апостолам, епископам и священникам и тем ученикам, которые будут идти вслед за Христом. И здесь каждый себе задает такой вопрос. А что такое есть эта вечная жизнь? Что такое есть вечная жизнь? Что такое есть Царствие Небесное? Все мы стремимся к Царству Небесному, все мы хотим получить вечную жизнь, что же это такое? И Господь отвечает, что жизнь вечная — это есть познание единого и истинного Бога. Без познания единого и истинного Бога не существует и жизни вечной, потому что иначе человек не соединится с Богом. Каким образом достигается эта вечная жизнь? Каким образом достигается Царствие Небесное? Непрестанной молитвой и нахождение в Церкви, которую создал Иисус Христос. Исповедование Иисуса Христа как истинного Бога. Соединение с истинным Богом через причастие тела и крови Христовой, которые совершаются на Божественной Литургии. Вот это и есть жизнь вечная, которую мы принимаем и постепенно к ней привыкаем, и мы становимся частью Церкви и частью жизни вечной. И потом мы переходим просто из состояния телесного в состояние духовное, Приходит наша душа, бессмертная к Богу, чтобы затем наследовать новую землю и наследовать и новое тело, и Царствие Небесное, и верню, вернуть к себе вечную жизнь. Ведь человек был бессмертен до грехопадения. Даже сейчас в нашем мире Биологи знают, что за свою не очень продолжительную 70-80 лет человеческую жизнь, в человеке многократно все меняется. Меняются все клетки, меняется кровь, меняются все органы постепенно. Ни один человек с маленького возраста, не доживет до старости, если у него ничего не будет меняться, выводятся шлаки, выводятся яды, постоянно работает организм, он созидает новые и новые, новые клетки, которые заменяют старые изношенные клетки, клетки, все это выводится. Но механизм бессмертия был отнят Богом после грехопадения. И мы живем до определенного момента, потом мы с вами начинаем умирать. И, в конце концов, тело умирает. Но душа, все-таки, бессмертная, она остается. И она идет к Богу. Познание Бога, это познание истины, это познание правды о всем человечестве, о богостроении, о строении этого мира и познание самого себя. Святые говорили, познай самого себя, и ты будешь с Богом. Познай свою сущность, и ты войдешь в Царствие Небесное. Все наши заблуждения связаны с тем, что мы отходим от Бога слишком далеко. И, к сожалению, люди, которые отвергают истину здесь, на Земле, они не смогут принять истину на небе. Если человек привык жить во лжи, если у него нет истины, пусть он даже будет и богословом, пусть он даже стоит у престола Божия, но в нем нету правды, нет правды, нет истины, открытости, как, которая была в тех рыбаках первых учениках Христовых, еще не просвещенных Духом Святым, то, конечно, человек такой не спасется, в котором нет истины, который живет в мире созданном. В дальнейшем Господь говорит более жестокие, и более страшные слова. Он говорит, я не о всем мире молю. Господь не молит не о церкви, Господь говорит, мир возненавидит вас, мою церковь, моих учеников. В мире скорбны будете. Но мир этот прежде всего возненавидел меня. Потому что этот мир управляется дьяволом. И дьявол все делает для того, чтобы погубить человеческий род. Он все употребляет для этого. Поэтому и есть сыны Божии и сыны дьявольские. И разделение между ними очень огромное будет и несоединяемое за гробом. Здесь мы еще можем покаяться и принести Господу жертвы хваления, соединиться с Церковью Христовой, и наследовать жизнь вечную. За гробом это будет сделать уже невозможно. И только церковь может молить за грешников, чтобы меньше ученья, мучения их постигали. Что Господь говорит, наследуют ученики Христовы. Истинные, которые претерпели до конца. Которые прошли в этом мире, которых ненавидел который их презирал, который гнал этот мир. Что будет в Царстве Небесным? Что будет при вечной жизни? И Господь также в сегодняшнем Евангелии отвечает на этот вопрос. Он говорит, что пусть мои ученики наследуют совершенную радость. Вот мы с вами... Зачастую в жизни в этой суетной, даже и не понимаем значения слова радость. Но счастье мы еще как-то можем. Счастье это как случай, как удача какая-то, которая приходит к нам и уходит. Это счастье, мгновение счастья, моменты счастья. А радость, которая совершенная, без всякого греха. Радость о Господе, радость будет наполнять Собою всю вечную жизнь. Радость будет наполнять все, все существование, все Царствие Небесное. И радость будет определять наше существование за гробом, если мы достигнем с вами Царствия Небесного. Но святые отцы нас предупреждают быть осторожными проводить эту жизнь во внимании. Посмотрите, сколько за две лет было различных ересей. Сегодня мы вспоминаем святых отцов шести вселенских соборов, и было примерно полторы тысячи человек. Все они святые. Соборы собирались для чего? Они собирались чтобы обличить и уничтожить ереси. Самые различные. Приходилось собирать не только соборы какой-то церкви, но и вселенские соборы, потому что ересь распространялась по всей Экумени. И она захватывала не только церкви, не только города, но и целые государства, и всю Экумену. Поэтому святые отцы, они вынуждены были собирать эти соборы вселенские для того, чтобы обличить ересь. И они говорили постоянно на каждом соборе, как силен дьявол, как он может запутать любого человека и не только человека. Ведь вы посмотрите, кто такой был дьявол до своего грехопадения. Это был Первый, самый лучший, херувим, созданный Богом. Деница, сын Зари. Но гордость, зависть Богу прокралась в его сердце. Он отпал от Бога. Святой Иоанн Кронштадтский говорит, дьявол был сотворен истинным, то есть, не ложным, он был истинным, он знал истину. Он знал эту истину, но он не устоял в ней, он пал. И что он делает? Он упал бы и все. Но ведь он за собой вел трень всех ангелов, он соблазнил треть всех небесных сил, и они стали бесами. Ангелы стали бесами. Это страшно. А сколько людей соблазняется постоянно через похоть очей своих, через похоть ушей своих? Сколько людей постоянно соблазняется дьяволом и бесами? Только возгордился, все, ты уже его! Ты уже ничего не сможешь сделать, на тебя уже накинули петлю на шею и потащили тебя туда, куда ты не хочешь. И человек ничего не сможет сделать без помощи Божьей, только милостью Божию. Господь может как-то человека из этого плена адского греха избавить. Страшные сети, святые преподобные, которые всю жизнь поствовали, Проводили жизнь в пещерах, в лишениях, в постах, в гонениях. Они восходили на небо, и святые ученики их видели, кричали им, «Отче, ты сходишь на небо!» И святой говорил, «Нет, я недостоин, я нахожусь еще в сетях дьявола». И только когда он заходил в Царствие Небесное, он говорил, «Милостью Божию я захожу в Царствие Небесное!» Это чудо! что я не попался в эти сети дьявола. До самого своего последнего издыхания, до самого своего последнего шага в Царстве Небесное, святые были осторожными. Они боялись поспрились, они боялись вместо ангела увидеть дьявола. Они не верили ничему, что приходило к ним, нашептывала о чем-то. Они верили Богу, и они имели страх Божий. Почему в Священном Писании сказано, что премудрость, что такое премудрость? Это страх Божий, начало премудрости, это страх Господень. Мы должны жизнь проводить свою не в таком страхе, что мы должны бояться коронавируса, а в том страхе, что мы должны бояться оказаться вне Царствия Небесного, не наследовать вечную жизнь, которая вот она, казалось бы, дается Богом. Но сколько надо пройти через различные тернии и к тому же за собой тащить страшно тяжелый крест каждого христианина. Но Господь-то нам помогает, Господь посреди нас. Священники говорят на каждой божественной литургии, Христос посреди нас. И отвечают сами себе, и есть, и будет. Христос среди нас, Он нас не оставляет, Он нас помогает. Если мы смиренные, если мы покаянные, если мы в церкви находимся Христо, если мы ничего о себе не возомнили, если мы жертвенные, что нужно, чтобы войти в Царствие Небесное? Нужно выполнять заповеди Божии. Они все даны. Заповеди блаженств. Что нужно, чтобы сделать блаженным? Что нужно, чтобы сделать святым? читать постоянно Евангелие и поступать так, как учат Евангелие, тогда мы всех избежим этих сетей по своей скромности, по своей любви к Богу, по своему страху Божьему, страху Господню. Господь исправит стопы наши и ведет нас в Царствие Божие. Аминь.